Приветствую всех любителей новостей, с вами я, Адель Сальхов, сегодня в нашем выпуске. 2018 год объявлен годом Льва Толстого. Что ожидать? Сезон травм объявляется открытым, о вашем здоровье позаботятся ученые Казанского федерального. Названа возможная причина голубой вспышки над Татарстаном. Наступивший 2018 год в Казанском федеральном университете, как и во всем Татарстане, назван годом Льва Толстого. В связи с этим в Казанском федеральном университете будут реализованы проекты и мероприятия, посвященные великому студенту «Альма-Матер». 2017 год в университете прошел под эгидой Николая Лобачевского, строителя Казанского императорского университета. За этот год в Альма-Матре прошел цикл лекций известных математиков и других ученых. Открыт дом музея Николая Лобачевского, который пытались реставрировать три раза за минувший век. А также была вручена премия имени Николая Ивановича Лобачевского Ричарду Мелвину Шену. Не менее вспоминающимся и торжественным выйдет 2018 год, ведь в Кафу и Татарстане он назван годом Льва Толстого. В Казанском федеральном пройдут множество проектов, учреждений. Медалей и событий, которые будут посвящены великому писателю и тому отпечатку, что он оставил в нашем университете. Создана специальная рабочая комиссия сегодня по формированию программ этого года. И я думаю, результатом также явится соответствующая премии. Но мы предполагаем или желаем, чтобы было две премии в разных областях, в области лингвистики и в области литературы. На заседании ученого совета в июне 2017 года было утверждено проведение 2018 года в КФУ как года Льва Толстого. Инициатива университета была поддержана президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. 21 сентября 2017 года он подписал указ об объявлении 2018 года в Татарстане годом Льва Толстого. В нашем университете, в Республике Татарстан и по всей стране отмечается день рождения классика русской литературы. Некогда студента Казанского императорского университета Льва Толстого. Последние годы Институт филологии и межкультурной коммуникации носит имя Альба Толстого. Соответственно, на уровне университета мы координируем мероприятия, связанные и с юбилеем, и со всеми мероприятиями, посвященными творчеству и биографии Льва Николаевича. Казань и Казанский императорский университет сыграли в судьбе Толстого огромную роль, но немногие об этом знают. Гений он бы проявил себя везде. Где бы он ни оказался, он бы все равно нашел пути для своей реализации. А с другой стороны, Казань, конечно, этому очень много поспособствовала. Причем даже не те годы, которые Толстой провел просто в доме своей тетушки Юшковой, где он получил домашнее образование и где к нему приходили домашние учителя и так далее. Не просто впечатление города, но именно университет. Всего Толстой провел в Казани 6 лет, и, возможно, эти годы оставили большую след в его жизни. Ведь считается, что горящая Москва в романе «Война и мир» — это впечатление от сильнейшего пожара в Казани 1842 года, которому он был свидетелем. Диана Шилова, Универньюз. Практически каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось подвергаться физическим травмам. Многие из них вспоминаются как досадное недоразумение, а другие — как серьезный отпечаток на всю дальнейшую жизнь. И, к сожалению, первой помощи диагностики и курсы реабилитации становятся недостаточно. Что необходимо для того, чтобы восстановиться после серьезных травм, выясняла Адель Шамилова. Поражение спинного мозга. С этой неприятностью сталкиваются многие, а особенно в зимний период, когда на дорогах господствует гололед.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 Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Нелегко построить карту там, где все объекты находятся в постоянном движении. Речь идет о построении макета целой Вселенной. Впрочем, существующие трудности не останавливают наших астрофизиков, которым уже удалось создать так называемую «карту Вселенной». Что это такое, узнаем прямо сейчас.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 Что на самом деле вызвало необычную голубую вспышку в небе над Татарстаном, выяснял Олег Кашин. В социальных сетях уже несколько дней активно обсуждают необычное явление, которое произошло в республике Татарстан. Жители набережных Челнов, Нижнекамск, Елабоги и других городов и сел стали свидетелями голубой вспышки, происхождения, которой никто не может до конца объяснить. В ночь на 7 января на короткое время стало светло, как днем, а после послышался хлопок, а по земле прошла вибрация. Очевидцы голубой вспышки сразу стали предлагать свои теории. Кто-то считает, что это были инопланетяне, другие же видят в этом религиозный знак, ведь событие произошло в религиозный праздник. Директор астрономической обсерватории имени Энгельгарды, сотрудник стратегической академической единицы островызов Казанского федерального университета Юрий Нефедев опроверг данной теории, объявив их ненаучными. Юрий Нефедев считает, что из возможных вариантов происхождения голубой вспышки можно назвать только две техногенную вспышку в атмосфере или на поверхности Земли и атмосферное электричество. Оптическое явление в атмосфере чем-то напоминает мираж, который произошел из-за низких облаков, которые отразили далекую вспышку подобно зеркалу. Важно отметить, что подобные вспышки уже наблюдались ранее, несколько лет назад у Московской. Саратовской области, а также в 2016 году в Набережных Челнах. Несмотря на все теории догадки, официально подтвержденной информации по этому явлению пока нет, но тот факт, что вспышку запечатлели множество камер, позволит ученым разобраться с этой загадкой. Олег Ашин, Универньюз. На этом все, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.